За долгие годы работы с останочной оснасткой у нас сложилось впечатление, что русский мужик не спит, не ест, а только и думает, как бы чего сломать. Мучается. Решили мы помочь и подсказать азы этого ремесла для тисков. Начнем с нежных лекальных тисков. Внутри выступа установлена бронзовая гайка с резьбой для винта. Ударный инструмент просто обязан быть у каждого специалиста. Да просто врезать по рукоятке и думать не надо. Если вы вырвали или порвали бронзовую гайку, значит тиски уже пришли в негодность. Маленькая, но победа. Возьмем тиски покрепче. Производитель тисков хитер и коварен. Он делает размер рукоятки такого размера, чтобы, приложив только физическую силу рук, уже достичь максимально допустимую силу зажима. Здесь одной ударной нагрузкой не обойтись. И в помощь нам придет второй по значимости вспомогательный инструмент – труба. Хрясть! и готово. Можно установить свои хитрые высокие губки, поднять деталь максимально высоко и снова трубой, хрум, и поставить обратно родные губки, так и было. Чем выше устанавливать основание заготовки при закреплении в тисках, тем меньше допускается усилия зажима. Этим и воспользуемся. Результат не заставит себя ждать. Можно установить деталь в самый верхний край губок, при работе ее обязательно вырвет и повредит тиски у вас тиски с закрытым винтом? Для начала хряпните их об пол цеха. Отломайте кусок от поворотного основания. Малая гадость, но уже в душе радость. Но все же нужно сломать. И снова труба в помощь. Тиски в дребезги. Винт погнут. Отличный результат. Двухповоротные тиски сломать. Тоже как-нибудь придумаем. Зажмем заготовку не посередине, а в край губок. И снова труба? Нет. Две трубы? Пусть рвется металл, проминаются губки, и снова победа. Вперед, испытатели! Но если вы перепробовали эти советы и все свои способы, а тиски не сломались, увольняйтесь. Они вам не по зубам.